Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы наконец-то с вами разберем, какие же именно упражнения можно и нужно выполнять при шейном остеохондрозе. Таких упражнений при этом состоянии всего 5 видов. И начнем мы с первого. Первый вид упражнений – это упражнение на произвольное расслабление мышц шеи и плечевого пояса. Этот вид упражнений обычно используется для сознательного снижения тонуса мышц и их максимального расслабления. Во время их выполнения обязательно нужно стараться максимально расслабить мышцы, снять с них усталость и напряжение. Этот вид упражнений мы применяем как во время обострения, так и обязательно в период ремиссии, то есть когда происходит затихание процесса. Второй вид упражнений ⁇ это дыхательное упражнение. Они бывают обычно двух видов, это статические и динамические. При статических дыхательных упражнениях работают только межреберные мышцы. Они нам помогают при этом сделать более глубокий вдох. А при динамических в работу обычно включаются ве мышцы верхних конечностей. Это увеличивает также и вдох, и кровообращение верхней части туловища. А, данное упражнение помогают снижать физическую нагрузку на наши мышцы, как во время, так и после выполнения ну, других упражнений, а, и также направлены на расслабление мышц. А, этот вид упражнений обязательно нужно выполнять как между разминкой и основной частью, так и обязательно в заминке. Они позволяют нам не перезагружать мышцы и расслаблять их. Дыхательные упражнения также можно выполнять и в период обострения, и в период ремиссии. Третий вид упражнений – это изометрические упражнения. Это основные упражнения для острого периода шейного остеохондроза, хочу отметить. И теперь давайте же разберемся, в чем их суть. При выполнении этих упражнений в мышцах нарастает обычно напряжение, но при этом они не сокращаются. После такого изометрического напряжения всегда наступает максимальное расслабление мышцы так как она утомляется и затем с удовольствием поддается расслаблению. При этом происходит и повышение силы, и выносливости мышц. Также восстанавливается их тонус. И самое главное хочу отметить, что при этом мы не наносим вреда позвоночнику, так как он не участвует в этом. Четвертый вид упражнений – это динамические упражнения. В период, ображне... э, период обострения обязательно нужно выполнять динамические упражнения при помощи верхних конечностей и при этом не вовлекать шейный отдел позвоночника. А вот в ремиссию мы начинаем выполнять динамические упражнения в самом шейном отделе позвоночника. Что же нам дают эти упражнения? Они являются основными упражнениями, которые направлены на повышение тренированности и выносливости наших мышц и улучшают их кровообращение и увеличивают их силу. И пятый вид упражнений, которые можно использовать, это упражнения с гимнастической палкой. Эти упражнения выполняются для профилактики плечелопаточного лопаточного периартроза. При помощи этих упражнений предупреждается развитие атрофии мышц плечевого пояса и туго подвижности плечевого сустава то есть его контрактуры. Этот вид упражнений обязательно нужно выполнять в период ремиссии шейного остеохондроза и в период ремиссии плечо-лопаточного периартроза. Ну что ж, а теперь давайте разберемся, какие же конкретно упражнения мы должны выполнять в период обострения шейного остеохондроза, а какие в период затихания, и также какие для профилактики дальнейших обострений. Итак, в период обострения наши основные задачи это снятие или уменьшение боли, расслабление мышц, улучшение кровообращения головного мозга, наших мышц, шейного отдела позвоночника и при плечелопаточном лопаточном периартрозе это еще и снятие болей и профилактика тугоподвижности то есть контрактуры плечевого сустава. Для этих целей мы должны использовать три вида упражнений. Это дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и динамические упражнения для дистальных отделов только конечностей. Это кисти и стопы. А что же в период ремиссии? Основные задачи в период ремиссии это укрепление мышц и повышение их выносливости, улучшение кровообращения и питание всех тканей шеи и туловища. И, конечно же, это восстановление вашей трудоспособности. В этот период мы будем включать все пять видов упражнений, с которыми мы с вами познакомились. И еще хочу раз повториться, что те же самые пять видов упражнений вы должны обязательно использовать и для профилактики обострений, вне зависимости от того, были вообще они у вас или нет. Даже если у вас никогда не было обострений, и ваш остеохондроз находится в хронической форме, вам обязательно нужно выполнять эти упражнения. Иначе он ну, рано или поздно обязательно перейдет в острую форму. А теперь я хочу вкратце рассказать вам о том, как правильно составлять комплексы из этих лечебных упражнений. Грамотный составленный комплекс состоит из трех частей. Сначала Посмотрим стру структуру комплекса. Это разминка, основная часть и заминка. Общее время выполнения всего комплекса должно быть примерно ну, где-то 20-30 минут. Из них по 5-7 минут составляет разминка и заминка, а время основной части примерно 10-15 минут. Давайте посмотрим, почему важно составлять комплекс именно вот в такой вот последовательности которая обязательно включает три части, потому что каждая из них выполняет свои функции. Например, разминка, она разогревает мышцы, пробуждает наши сосуды, сердце, подготавливает организм к работе. Основная часть выполняет непосредственные задачи, которые мы ставим перед каждым комплексом. Ну, то есть, например, мы хотим повысить выносливость мышц, расслабить мышцы или снять напряжение, ну и так далее. Ну, то есть выполняет основные наши задачи. А заминка восстанавливает нормальное дыхание, успокаивает включенную в работу нашу нервную систему и также подготавливает организм к расслаблению и отдыху. Вот поэтому очень важно соблюдать структуру любого комплекса упражнений. И еще один важный момент, который я хотела с вами поделиться – в последнее время ко мне поступило несколько вопросов от моих подписчиков о том, можно ли вылечить шейный остеохондроз, не занимаясь специальными лечебными упражнениями, но при этом применять другие средства типа массаж, мануальная терапия, лекарства, ортопедические приспособления ну и так далее. Но мое мнение такое, все эти средства являются только лишь вспомогательными. И ни в коем случае не заменяют лечебные упражнения. И еще один важный момент. Не все упражнения одинаково эффективны. Обратите на это внимание. Неправильно составленные комплексы упражнений не будут иметь никакого положительного эффекта. И кроме того, они даже могут только навредить вам. Поэтому к выбору упражнений и составлению комплексов вы должны подходить с максимальной осторожностью, чтобы не навредить самому себе и не ухудшить свое состояние.